Сидят четыре ежика на маленьком пеньке. Сидят четыре ежика в березовом леске. Сидят четыре ежика в березовом леске. Папа, па па па па бам. Папа, па па Летели два кома. От ночи до зари Летели два комарика булавочку нашли. Летели два комарика булавочку нашли. Пара папа папа папа папа па папа папа па Вот повстречали южиков под маленьким кустом. Вашу ли булавочку скажите, мы несем? Не вашу ли булавочку скажите, мы несем? Захохотали ежики, зачем